Господь тебя, когда же пред Тобой предстану я Благо Ты мне явил, милостью окружил Но где-то ждет меня земля Твоя В Тебе прибежище Господь, я ищу Господь, я ищу Ты огня, позови меня, направь туда, где твоя.